подходит к концу 2019 год и я рад приветствовать всех кто смотрит наверное последнее видео в этом году трейдинг очень интересное и опасное занятие биржевой рынок может жестко карать тех кто пренебрегает рисками и хочет заработать все и сразу но умеет и щедро награждать тех кто терпелив дисциплинирован и подходит к биржевой торговле грамотно и взвешенно в этом видео я хотел бы подвести итоги 2019 года и раздать подарки для всех, кто смотрит данное видео. Благодарю всех, кто был на нашем канале в этом году, смотрел мои видео и буду рад, если вы напишите, что вам было интересно, что вам понравилось и о чем вы хотите услышать в следующем году. Я желаю, чтобы 2020 год стал для вас годом профита. Давайте подведем итоги уходящего года и раздадим последние подарки в этом году. Что нового появилось в этом году? В начале года вышел курс по арбитражным стратегиям. Это абсолютно новое направление, которое мы тоже решили освоить, в котором много интересного и которое абсолютно не похоже на все остальные направления трейдинга. В этом году вышло обновление самого популярного и массового робота трейлинг стоп, которым пользуются уже тысячи трейдеров. И наконец-то данный робот был написан на языке Lua. Он стал более функциональным и более быстрым. Появилась модификация такого робота, как хитрый скальпер, который уже завоевал свою популярность. Робот был адаптирован исключительно под такое новое направление, как скальпинг на облигации. Эту стратегию можно построить так, что она будет безрисковой. И в отличие от других стратегий, где вы можете потерять 5-10%, а иногда и просадка достигает 30%, эта стратегия может в худшем случае принести вам всего лишь несколько процентов годовых. В этом году мы также не обошли вниманием флагмана наших роботов-помощников, робота SuperSmart. Этот робот стал работать уже на четырех торговых площадках, на фондовой секции, на валютной секции, на срочной секции Форс. И теперь наш робот работает на Санкт-Петербургской бирже и вы можете его применять при торговле американскими акциями. В этом году мы дали старт новой линейке торговых роботов MagicBot, которые должны заменить... Более простые и немного устаревшие роботы из комплекта 13 торговых систем. Появился первый робот в данной линейке MagicBot Classic. В следующем году мы планируем расширить данную линейку на основе алгоритмов, которые заложены в этом роботе. Робот стал более мощным, более совершенным и обладает уже огромными возможностями, включая многоуровневые профиты, подтягивающиеся стопы, стопы по волатильности, перенос без убыток и много других функций, которые ранее были реализованы только в роботе SuperSmart. И в этом году мы дали старт курсам по новому совершенно направлению. Это по фундаментальному анализу и по инвестициям. Вышел курс фундаментального анализа акций для России. И затем мы сделали курс по инвестициям в мировую экономику. Курс инвестиций в мировую экономику открывает вам возможность торговать не только российскими но и всеми различными зарубежными активами. С учетом курсов, которые появились в этом году, мы охватили практически все направления трейдинга, которые возможны. Я твердо уверен, что трейдер должен попробовать все, а дальше выбрать для себя то, что ему подходит, где ему удается зарабатывать денег. Это должен быть и скальпинг, и краткосрочная торговля, где, скорее всего, торговля возможна только уже при помощи роботов. Это среднесрочная торговля руками, потому что обязательно нужно попробовать и почувствовать рынок, как он выглядит, именно когда ты торгуешь на свои деньги самостоятельно, без использования роботов. Конечно же это алгоритмическая торговля при помощи роботов, которые наиболее эффективны при среднесрочной и позиционной торговле. Это опционная торговля, которая занимает абсолютно отдельное направление и которую я бы тоже рекомендовал всем трейдерам попробовать, Возможно именно это то, что вам нужно. Статистический арбитраж, который иногда очень сложен в понимании, но именно специально это мы рассказывали в нашем курсе по статистическому арбитражу. И конечно же флагман всего трейдинга – это инвестиции в акции и облигации. Это то направление, к чему скорее всего должен прийти каждый трейдер, который будет успешен на биржевом рынке. И подводя итоги, я хочу сделать последние подарки для наших слушателей. До 31 декабря 2019 года вы можете использовать скидку 30%. Эта скидка будет действовать на все товары, даже те товары, которые у нас уже идут по акции. Используя код купона при заказе супер 30 вы получаете 30% дополнительной скидки. Такого предложения мы не делали уже давно, и все наши слушатели могут воспользоваться им до конца данного года. Все наши курсы и торговые роботы представлены на нашем сайте kbrobots.ru Ищите их в разделе роботы, помощники и курсы. До встречи в следующем году. Спасибо за внимание.